Thank <laughs> you. Здравствуйте, меня зовут Сарда Саита Кимоловна. Я уроженка Республики 2, родилась в городе Чадан, в настоящее время проживаю в городе Кызыл. Моего сына Сарда Раирас Владиславовича 94 -го года рождения, который отбывал срок наказания века 15 города Ангарска, После освобождения 25 сентября 2020 года опять задержали и поместили под арест в 606 города Ангас. Его предъявили обвинение в нападении на офицера Сагалакова и сотрудника Парыгина. И в деле организации в результате акции протеста и поджога промзона ИК-15. После акции протеста Моего сына Сагнар Айраш и других э, ребят из колонии ИК-15 повели сюда один город Иркутск. В период 10 апреля 2020 года вечернее время около 19 часов. Группа осужденных начали акцию протеста. В это время он находился в бараке и пил чай, готовился к отбою. Увидев пожар, я сразу побежал спасать лошадей и выпустил их. Около 10 часов вечера мы пошли сдаваться и разойтись по баракам. Но прибыл спецназ и начал поливать нас холодной водой из шланга. После этого нас уложили на плат мокрых при температуре минус 15 градусов. В 5 часов утра нас загрузили, загрузили в автозак и повели в сизо один, где нас встречал его коридор и сотрудников, и опять же были избиты дубинками, отрезками теток, шлангов, молотками, штакетниками и кусками труб. Нам не выдали одежду, я был в одних трусах и поместили в камере 120, 138, которая является пресс -хатой. Ее используют для того, чтобы, пытать, чтобы получить признание, чтобы оговаривали себя и давали показания против других. Начиная с 11 апреля в камере 138 осужденные по кличке Миха. Фамилия Иван... Иванович, Михаил, Матченко, Степан Иванович, кличка Степа, Севин, Юрий Анатольевич, кличка Сивик. Других не запомнил. По указанию сотрудников в круглосуточном режиме Жесок и избивали, <соспорожный> уложили на голый пол, связали обе ноги между собой, чтобы обездвижить. Руки завязывали за спину с жгут, чтобы не оставались следов, после чего стали на моей спине, а руки выворачивали голове. Меня при помощи веревок растянули между кроватями, лицом вниз над полом и затем прыгали мне на спину, что, что что я чувствовал, как рвались мои пятки, пинали силой по пеницу, после чего. На нем разорвалась кожа. От поля я постоянно терял сознание. Как только я приходил в себя, я звал на помощь сотрудников сизо один, но никто не помогал и не реагировал. Потом я понял, что их пытает по их меня пытает по их указаниям. Во время путок у меня из полового члена началось сильное кровотечение, и они, испугавшись, отвезли психотерапию хирургу, меня хирурга, который узнал, что я ИК-15 и по национальности тувинит, сказал, что ничем помочь не может и должен терпеть. В промажутках между избиениями меня вызывали сотрудники, оперативники СИЗО-1 и говорили, чтобы я признался в своих противоправных деяниях века 15 потом снова Истязали в пресс -хате. но, несмотря ни на что, я показания против своих и против себя не дал. Поэтому 10 декабря меня этапировали в ИК-15. 11 апреля меня ответили в СИЗО-1 в камеру 128, в котором сотрудники СИЗО-1 закидывали других ребят из ИК-15 со словами Принимайте следующего. Там между кроватями были натянуты простыни, чтобы те, которых пытали, не видели лицо друг друга. И осужденные Голик, Махмуд и Баранчик били меня по голове 5-литровой потылкой с водой, по пяткам били палкой, стягивали на ногах, на, на шею пакет и заставили стоять на коленях с поднятыми руками, наверх и били по ребрам, испражнялись на лицо, выворачивали пальцы наружу. Потом в камере положили на пол матрас и положили меня на него и сказали, что сейчас меня изнацилуют. И если я не там показания, я подписал показания о том, что поджигал промзону. Мне пришлось оговаривать холод Буяны и Сарынар Айраша, которые находились совершенно в другом месте в момент пожара. Несмотря на то, что я не принимал участие в самом акте протеста, 11 апреля 2020 года меня, раздетого до трусов, вывели в СИЗО-1 города Иркутска. Там меня поселили в камеру 127, которая является пресс в данном СИЗО. Осужденный по кличке Лёха Псих, которому дал указание бить меня и разрабатывать, Верешак Евгений Андреевич, сын Верешака, начальник колонии 15. А Лёха Псих весит около 120 кг, прыгал на мне, на моей спине, пинал ногами в паховую область. Дальше меня подвез, подвезли веревыми между кроватями и прыгали на мне в висячем положении. Статья меня перевели в камеру 128, где те показания того же Верешака, по... верешака осуждали по кличка Голик, Махмуд и Баранчик, засовывали мне под ногти металлические иголки, испражнялись на лицо, завязывали на голову селфаны и пакет, от чего я терял сознание и не... Контролировал матиспускание и терификацию. Дефили... Дефили... Меня подтаскивали связанного к ответствию для подачи еды, которые открывались снаружи верешак и спрашивал, готов ли я давать показания против Колосова Игоря. Мне переломали лопатки и ребра, после чего я не мог двигать руками. Они висели, Они висели у меня как плети. Я не мог обслуживать себя, есть, ходить в туалет, надевать, и раздеваться, снимать одежду. А врачиха сказала, что мне нужен гипец, потому что у меня лопатки сломаны. Но после того, как я сказала, что я к 15 и Туинец, она отказалась мне помогать. 30 декабря 2020 года меня вновь этапировали к 15 Когда меня положили на, на плацу, я успел увидеть одного из сотрудников, бегающего по лежатим осужденным, и увидел Балберова. Как, как раз в тот момент, когда он прыгал на меня с другого с осужденного. Из один из таких прыжков он сломал мне ногой сзади два ребра с левой стороны. Около восьми утра меня и других осужденных... Родили татрусов, а некоторых вообще оставили голыми. И нас отвезли в СИЗО-1 города Иркутск. По приезду след сотрудники этого учреждения делали живой коридор и били нас. Я почувствовал, как мне сломали ребра спереди, от чего я не мог нормально дышать и упал. Меня продолжали бить. Я встал на Карачки и пополз к данию, чтобы уйти от ударов. На, сл на следующий день сильно поднялась температура, и я терял сознание. Меня перевели в камере 314 медицинского блока, в которой находились другие избитые. Меня лечили на протяжении трех недель, диагноз мне так и не поставили. После того, как закончилось лечение, 27 апреля 2020 года, по 1 мая, в камере 128 осужденные по кличкам Голик Махмуд Баранчик в круглосуточном режиме меня пытали, что это я потек к промзону. Сотрудники СИЗО открывали кормушку, окошко для подачи еды и спрашивали, готов ли я давать показания. Я отказывался, и тогда они... Продолжили работать со мной. Гущи заливали воду. Выворачивали пальцы таким образом, что кончики пальцев касались наружной части рук. Душили, душили. об мое голое тело остатки горящих сигарет. 1 мая 2020 года перевели в камеру номер. 29 сезон один, в которой заставляли учить каждый заставляли учить каждый день учить песни, которые через кормушку передавали оперативники. 23, 23 сентября 2020 года меня теперь в ВК 15, где сотрудники Дайдаров снова сломал мне те же два ребра сзади, которые только успели срастить. Ну, все. Почитаем. А можно, если честно, напоследок от себя скажу несколько слов? Вот есть люди в погонах, которые стоят на страже закона, которые защищают закон, и которые должны бороться за справедливость, и которые сейчас сами нарушают закон, бьют, убивают, насилуют, так, пытаются э, через бытки получить у кого-то признание, оговор, вот так, как нам простым людям быть в такой ситуации, кому верить.